Всем привет! Всем привет, друзья! Третий день! Третий день. Это стрим «Самоопасный». Ужас! Ужас! С чего начать? Но ну, начнем с того. Этот алтай, бляха-муха, очень опасный! А мы дошли все-таки вдоль реки. А военная экспедиция которая здесь проходила мы сейчас будем искать интересные моменты смотрите как дорога уже сузилась но за идут какие туристы, да? да я не знаю кто это они увидели что мы с камерами снимаем туристы за нами пошли пишите в чат друзья в комментарии я обязательно отвечу. С чего начать? Давайте начнем с того, что это третий день, скорее всего самый опасный. Мы сегодня, блин, должны найти эту долбаную военную базу, которая находится на Алтае. Фу, блин. Я не знаю, Алекс, как мы сейчас будем идти. Хоть тропинка есть. Ну, так Посиди. сказать, тропинка. Похожа Вдоль наступил. реки идем, как смертники. Похоже да. на тропинку, да? Да. Пока военных мы еще не видели. Блокпост также не установлен. Но это запасная. Видите. Здесь кто-то костер сжег. Значит, мы пока идем по правильной. Сжигали ковырочи, да? Ага. А вот, друзья, Сжигали. А он река. Остраба гущующая река. Я даже не знаю. Что это за река? Это Есть река, такая необычное место. Офигеть, ну а -а -а. да. Кстати, может оползень быть, да? Да, здесь опасно. Тут бывают землетрясения иногда. Но мы идем. Пока что не останавливаясь. Так. А ты посмотри, деревья все почему-то сгоревшие. А из-за чего, никто не знает. Я... Да? Идет группа из 8 человек Я не знаю. Чуть-чуть да? где-то или нет. Они так не смотрели. не спрашивали, наставщины вы идут. Но мы. А, да, здесь сахара, очень страшно, раку, здесь есть зачем? кроме Это военных пикли? еще и медведи. Мы ходим быстро, они что-то так не спешат, а... один да. какой-то с рацией был. Да, а, а может В одном и... даже пистолете фабура была. Что-то подозрительные для нас эти туристы показались, и мы смотрим, короче, в обули их и убежали. Вот такие, знаете, грибы. Офигеть. О, это же подосиновик. Они а не белый гриб? Нет, это подосиновик. Грибола, ну, думаю, не, не пропадем, да? А ты посмотри здесь. Ух ты! Что здесь вообще? Да, Офигеть! А где они, кстати? Я их не вижу. Заблудились. А тут скользко, можно улететь. Да улететь, короче. Подскорнёшь, упадешь и сразу на эти не А да я здесь, смотри. И все, и все, и все, и все. О. Вот оттуда мы начали идти вдоль реки. Что двигаемся? Это просто жесть. По времени мы должны успеть пройти этот долбанный участок. А, а тут часто вот такое какая? можно наблюдать. Да. Многие говорят, что не за испытания России секретных технологий. Они здесь испытывают и деревья, все радиоактивные. Вот интересное место, посмотрите. Что здесь за фигня? Сейчас должен быть еще рыжий лес радиоактивный. Не знаю, дойдем мы до него или нет. Смотри, там типа палатка была. Кто-то звук военный, наверное, да? Ну да. Там что-то стоит. Что, нет да нет, походу а они в... не туда пошли. Я просто а в вафе. В Ну хоть правильно идем, Алекс. А, да, а, да, а, вот это, здесь. Что -то, что -то. Смотри, какая-то палатка здесь была. А, да, скорее всего, наверное, военные здесь да. были. А, Блин. Можно столик. посмотреть, что здесь было. Ну да, турист, туристы бы взяли и колесо, да, тащили да, на тащили себе. себе, как столик, да, сделали? Да, смотри. Тушенка. Тушенка, да видно. Главпродукт ГОСТ выше. Ну да, это были военные. Вот, друзья. Офигеть. Столик Типа, типа не знаю, что это такое. Ну, короче. Вот выгребная как бы яма для туалета, скорее всего, пока не <связываю> да. Поставили специально для помывания. А там, смотри, там рвы вроде, там И как будто... Все типа вот это делали военные. мы двигаемся дальше. Так, идем мы дальше. по <связываю> тропинке, Просто здесь жесть происходит. Сейчас пока время укладываемся, но у нас <связываю> а, <связываю> пока три... <связываю> О, смотри, грибы какие здесь. Блин, но их кушать здесь нельзя, сразу говорю. Они радиоактивны. Просто множество людей подумают, почему вы не принимаете. Но суть не в этом. Так, по времени сейчас успеваем. Все. Идем. Действие у нас разворачивается уже. Красиво, Ух ты, блин, смотри дерево как, дерево, дерево, как прожглось. Это вот здесь Офигеть, это... смотри справа что. Что, пойдем? Да. У нас по времени ограничено, мы идем очень быстро, потому что разворачивается очень тяжело. А, пишите, друзья, комментарии, я обязательно отвечу потом опасно, в стриме. Опасно, да. Тут комары какие-то гигантские. Но по времени. Да. Испытание. Да. Вот, здесь... вот это может тебя придавить. В любой момент, правильно? Да. Ух ты, болото, смотри. Офигеть, а рыба да? здесь интересно водится. Не дай бог Вот смотрите, обгоре, обгорявшие все выглядит. Вот это деревья, все обгоревшие, подносит молнии. Аномалия... Если здесь что-то другое не происходило. И это страшно, Если тебя даже можете... Вы, Вы спрашиваете, где мы на Алтае находимся, друзья. Это секретная база, где вчера мы. Ух ты, гриб. Видите, белый, сыроешка. Видели такое? Я удивлен. Нет, посмотрите. Уже почти скоро рыжий лес, да? Смотрите, все здесь сгоревшее. Все. Друзья, сегодня что у нас? Пятое? Шестое? Шестое. А не пятое. Шестое. 6 раз, а да, 6 да августа, да. офигеть, что здесь есть. я вот, пятая. Знаю, Смотри, здесь. рвы какие-то здесь выкопаны были, вот раз, два, три. Да, рвы. Ну здесь понятно, что, ух ты, блин, за... завалили деревьями. Но я обойду. Посмотрите, все сгоревшее, все здесь пожаров почти нет. Ну определитесь сами. Радиоактивное место. И очень опасно, кстати, если э, проверять на радиацию. Здесь зашкаливает радиация. Посмотрите. Черные а стволы. Деревья. Да, почему одна сторона тоже а видишь? Даже не -то. Может, здесь испытывали оружие, которое мы должны заметить. Ай, комаров Всё, здесь. Пахнет углем, чувствуешь? Да, но тут весь лес, походу. Я честно в шоке. Что здесь вообще происходило? Но здесь и находили убитых людей, туристов почему-то. Я не знаю, кто их поубивал, но говорят, это были военные. Здесь стреляют Короче, без здесь всяких предупреждений. Знаю, это уже по да. Поэтому мы решили сами все это осматривать, проверять. Смотри-ка. Вот то, что военные здесь ходят, это не исключено. И, слава богу, собаками тогда эх, нас не нашли. Но могли и плачевно с нами это все закончится. Да, плачевно очень видео опасно. Видео. Очень. Арестовать за госизмену. Скажут, что мы здесь опубликуем. Вы знаете, сейчас обстановку и мы поэтому не хотели рисковать. А для нас арестовать это вот сами знаете. А это, это железо, прутья железа. Здесь очень просто находиться даже уже голова начинает болеть. Вот как мы идем? После реки мы не маем. А, Часто здесь очень происходят вот такие необычные учения с военных. Офигеть! Аккуратно здесь надо проходить. Офигеть обрыв. Рискуем. Офигеть, да? Вот, смотрите, я просто представляю, если человек упадет, сломает ногу или руку, точно его смоет его рекой, потом смоет. Посмотрите, какая горная река. Это вообще она холодючая такая, что это ужас. На два пути налево или налево пошли. По лучше не идти. Капец, блин, непроходимый лес. Очень красиво. Лайки, да, самое интересное, Ставьте лайки, здорово. друзья. Ставьте. Да, вот, наверное, начинается, да. Вот, вот. лес. Рыжий лес начинается. Посмотрите. Посмотрите. Да здесь, скорее всего, учения проходили. Это необычным объектом. Говорят, что здесь часто видят объекты НЛО. Но люди часто. Путаются о том, что здесь не НЛО, а разработки ученых. Посмотрите сами. Лес полностью за нами уничтожен. Если чуть дальше идти, там полностью, там полностью деревья повалены все. Посмотрите. Вот как дерево изнутри могло быть уничтожено. И это не только одно дерево. Посмотрите, сколько уничтоженных деревьев. Страшно, конечно, мы уже... Получается, уже рядом, да? До Прокеи этого... Знаю, но, подойдем, но много чего здесь а, происходит. Кстати, почему-то еще военных я еще не встретил. Потому что, не дай бог, они за нами следят. Так. Да. Я ощущаю, вот, знаешь, постоянно здесь я что-то экспериментирую. Да, да. Но здесь... И, И, здесь... Чувствуется, как, знаете, голова болит здесь. Да, это из-за радиации. Так, такая ситуация, вот из-за радиации. Вот. А, смотрите, вот что? Как может дерево сгореть? с ну Я как? не знаю. Ну как? Одним вариантом... Ну да, вообще сильно как? голова И болит. Желает, пункт, а пункт, а пункт, а пункт. Знаете, земля не тронута, Ну тут рвы. Смотри, одни рвы. Рвы, рвы, рвы, да, рвы. Копались, Сыроежки белые. Их никогда да, не ешьте. Не Здесь уже не по себе. Да? Да просто ужас. Тамары гигантские. Мы уже идем, ну, сколько? Минут 10-20, да? Ну да. Я уже... Идём, идем и прийти не можем. О, блин. А дорога не заканчивается, что-то начинается интересно. Да. Кстати, мы еще не рублифы не встречали, да? Да, здесь, скорее всего, и не встретим. Офигеть. Но вот здесь битва была какая-то. Да. Знаешь, как? Здесь нет, здесь пожаров никогда не было в этом месте, друзья. А что-то... Смотри тут как сгоревшая прям. А ч и правда. Я даже не знаю, что это. Офигеть. Что здесь было? -то? Посмотри, прям вот как будто лазерная пушка вот так прогнали. И все. Ну да, здесь учения проходят постоянно. Это сейчас что-то как-то. Но здесь посмотри, здесь этими необычные рвы, они что-то напоминают, как будто здесь. Солдаты вот так стреляли в ту сторону. Они вот а обидва вот, а да, расположена. Очень э, ну, месяца 3 да? Да. Но как здесь может сгореть, ты посмотри. Вот как. Ну, корни, заметил? корни Да, дерево. Все, все прокомментируйте обязательно. Почему именно корни? В этих местах никогда не было пожаров, сразу же говорю. Именно корни. Дерево поставили. Смотри, дальше. Это жесть. Это уже аномальное место. Как будто здесь, знаешь, ядерная бомбу скинули, блин, здесь все сгорело. Офигеть. Я просто без комментариев, друзья. Ставьте лайк, пишите. Но такое не может быть, правильно же? И чем дальше, тем страшнее, заметил? Да. Кстати, здесь не только страшно, но и опасно. Здесь э, можно улететь просто-напросто вниз. Да, И улететь. тебя, кстати, не найдут. Нет, найти найдут, но никто тебя искать здесь не будет. Дорога что-то исчезает. Вот, смотри, колесо от э, Урала, скорее всего, военного. А да, как, он, как здесь как он мог... Смог... Колесо от Урала, да? Ну понятно, здесь они, там, скорее но... всего, военные пробились, оставили... А ты... вот здесь этот КамАЗ или Урал? Может закопаны. Махороны, яма другу, Да я вижу сам, откуда здесь яма такая. Ну, друзья, вам пример непроходимые деревья, леса. И как сейчас сюда колесо появилось? Мистика? Может взорвалось его отключилось? Или просто здесь стоял военный грузовик, и он просто его уничтожил? А здесь просто... просто чё... Все раздолбано. Да. Сгоревшее. Посмотри, мы заходим... И очень страшно даже. От реки вот все. Здесь полностью. Как будто блиндажи были, да? Вот да, здесь, скорее всего, что-то происходило. Но. И, да, и тропинка кончилась. А да? вот и дорога, смотри, Алекс. Ну, да, была дорога, а да, вот да? и дорога, да. А, вот видно, да, здесь было. Вот здесь, наверное, ездил военный. А там смотри, что-то. Блиндаж что ли, или что? Я, Я не, не знаю. знаю. Ты видишь? Это? Ну вот, смотри, тоже как будто здесь был э, блин, дашь Вот он, засыпанный. Здесь я смотрю деревья. Ну, очень странно, очень странно. Просто сравнивать ту иную ситуацию, когда мы где-то были. Но сейчас... на Такой первый раз у нас, да? Да. Вот прямо сгоревший. И знаете, частями, просто частями огромными это все происходит. Да, говорят, что НЛО лазерами прожидают землю, и все это загорается, именно корни. Но так ли это на самом а деле? А ты уверен, нет? что это НЛО был? Возможно, это военный, потому что пока мы никаких символов знаков не встретим. А это говорит о том, что здесь дороги нет. А куда идти, я не знаю. А я сам не знаю. Блин, тропинка как исчез. Мы заблудились. Ну да. Блин, а куда идти-то? Смотри ведро. Я Может, тут... спустимся или нет? Он ведро. Я не знаю, как здесь дальше идти. Я даже не знаю, комаров здесь блин, кормить. Можно а... спуститься, обсудить внизу. Вниз? Куда нам двигаться, да? А внизу метротропы не идет туда. Там? Да я не знаю здесь. Если только чуть назад вернуться и повернуть не так. Давай тут. чуть да, повыше. Если. Давай посмотрим. Блин, друзья, мы заблуждали. А куда она идет? Но она вон, она идешь, идешь, а там обрыв. Тут кто-то пиво пил, старая. А, ну может, и здесь есть тропинка, смотри. Есть, да? да, вот Тут вроде есть. Росла, да, есть, идем. Офигеть! Ах, сейчас здесь река, кстати. Круто. Очень. Да. Смотри, а какие-то да? черви белые. Что? Черви какие-то белые. Охренеть. Да, Не пейте червей. воду, друзья. Очень много червей. Они червей. реактивные, что-то как-то похоже на реку. Фу, блядь. Лучше червей, да? А Живой? Фу, блин. За за... Да. Я... Я не знаю, блин. Посмотрите, что за червяк. Ой, как шевелится. Фу, блин. Что не за значит, черня? Осел, Радиация, Я не знаю. Смотри, сколько вон там. Да тиpecь. Надеюсь... они в реку вливаются, ты прикинь? Не, эту, не знаю, что... И В реку, кстати, а потом это вся питьевщик становится никак. Я не знаю. Если у них ГЭС нету, давай выше, надо идти. Просто сейчас было жесть. Никогда руками не трогайте то, что я сейчас трону. Фу, блин. Кстати, здесь из-за реактивных таких э, выбросов тут такие грибы. Смотри, гриб как завернулся. Ух ты. Вот, видите? Это подосиновик гриб. Аккуратно. Не берите их. Я просто не могу понять. Мы реально находимся в том месте, где разрабатывают это оружие. Вы не поверите, но это так и есть. Много раз здесь были случаи, что пропадали местные жители о том, что они видели. Они снимали. К ним приезжали военные. Забирали их. И много чего происходило. Ага. Интересно. Предупреждение? Я не знаю. И после видеосъемки здесь а, здесь их увозили куда-то, но говорят, они не возвращались. Всю семью забирали. Сейчас мы рискуем той ситуации, где... Ух ты, сколько грибов. Где а, может быть для нас последний видеосюжет. Но мы идем... О, блин, я уже устал. Хорошо, хоть у нас а, спутниковая связь, друзья. Вы видите все на примитке. Так, так, посмотрим, где мы находимся. Так, долго. опа опана. Далековато заперли, но ну, ничего. Ч Чё такое? Фу. Машина едет военный, наверное. Вертолет, УАЗик, вертолет, УАЗик, у... или вертолет, вертолет. да? Я у машина ехала. Вертолетная вертолет, вертолет. площадка, Да, да, да, да, да. Слышишь? Да, да, да. Пролетел. Мы уже близко. А что ты объяснишь? Ты здесь ничего не объяснишь. Здесь надо быть внимателен. У меня уже голова. Это как называется природа, да? Мы снимаем... Блин, же сил, я, и и Смотри, гриб да? такой огромный. Радиоактивная, офигеть. А радиация... Сыроешка, да, где вы такую сыроежку видели? пту, она. Она как моя ладошка. Даже. Больше, трогай, Я трогать больше, не собираюсь да. больше ничего. Может, здесь... Это вдоль еще реки мы идем. А представьте, чуть выше. Это вообще будет ужас. Надо хотя бы передохнуть где-то, Алекс. Я уже заколебался. Черные грибы пошли. Вот. Офигеть. И заметь, никто их не собирает. Все знают, что здесь очень опасно брать эти грибы. У меня уже сил нет, кстати. Ага. Я вообще представляю, где мы сейчас находимся. Опять, да. я сюда, да. я, я сюда. Я Может это? пауки здоровые? О, Блин. Что это? Что думаешь? Яйца пауков? Такое возможно? Ты что думаешь, это яйца пауков? А, гигантские. гигантские. Фу -фу. Смотри, ров опять. Смотри, труба аккуратно. Что за фигня? А что здесь было-то? Это как... вот лампочка Советского Союза или какая? Не знаю. Что, это вот так было, что ли? Да, что да, пик? да, лампочка. Смотри, свет давал. О, зачем? Они могут током быть. Ну зачем? А то другой вопрос. Для чего? Это что, ток был? Да, здесь, ток. здесь блок пост был, скорее всего. Вот стоят лампочки. Вот эта сетка. Да, здесь что-то было. Офигеть, да? Блокпост, да. наверное, был. И он Это, это новая, наверное, это как-то технология? Трудник. И вон там тоже были. Вон там и там, вон. Но тут лампочек нету. И там значит, нет. Значит, мы управим знак сзади. N. N. Блин, и да. Что это значит, я не знаю. Я даже не знаю, как это объяснить. Это просто мистика. Или нас ждет сейчас ужас, что он там будет впереди? Но мне кажется, здесь был, как это сказать, блокпост. Почему банку? Мы сейчас рискуем. Чем дальше, чтобы трубу бы прям в центр алтая забил и протянули. Голову. Ну посмотри, Ров. Вот ты думаешь, он просто так здесь насыпал. Здесь... Да. Вот это друзья уже срочно не становится. И чем дальше, тем страшнее. Я не знаю, зачем это делать. Но не к добру это, все. это просто очень опасно. Мы Никогда сильно зашли не, туда, не туда. туда. Вот мы идем еще вдоль реки, посмотрите. Уже очень долго идем, но риск у нас очень огромный в плане того, что можем и не выжить отсюда. Если мы сейчас с тобой идем, а там будет впереди солдаты, и что мы делать будем? Они же стрелять по нам будут. Чешмина, вертолеты. Да, вертолеты. Я просто не знаю, как это объяснить. Что это за херня? Ты как там, все нормально, все чувствуешь? Меня тошнит, что-то капец. Да, и тошнит. Я сейчас хочу прям блювать просто резко. Бля, капец, блин, да, знаешь? Ущелье, ущелье, ущелье. Смотри, как обрыв опасен. Смотрю. это просто. О, грибочек. Блин, сколько грибов можно попочистить. Офигеть. Кстати, поэтому множество. Людей хотели сюда пойти, но не получат они. Yeah. Так. Mm -hmm. <регулирования> Вообще, я не знал, у меня you капец ]ござариваете. сейчас. Лайк. Да, самое главное, лайк поставьте и подпишитесь. Мы рискуем, друзья, Мы все нашими жизнями. Всеми. Yeah. Офигеть. Yeah. А вода ты голубая, посмотри. Yeah. Типа чистая, да? Ты выпьем блин, и реактивная хрень получишь. Дозу радиации, наверное. Нет, но все-таки здесь очень опасно. Я никогда так-так не ожидал, что может быть. Фу. Офигеть. Это разве такое возможно, Алекс? Мы еще тропу нашли с тобой. Тоже слышал? Звуки. Я не знаю, что за звуки. Смотри, вода. Слышишь, как, как то кричит? Из людей? Слышь. А может это военные? Ты не хочешь проверить? Я, я потом сниму, что я остался в живых. Но я боюсь идти, я Ёп, Макарёк. Сюда улетишь и всё приходится прижиматься правильно так да, опец блин прижимать давай где нормально блин? как нормально туда тут куда... блин я такого блин, не хочу умереть офигеть ты только держись за ветки как здесь круто очень круто круто да я имею в виду круто здесь улететь круто А не круто то что вообще круто надо тр... передохнуть Каких камней? Фу, блин, я уже не могу идти, голова капец раскалывается. Да, у меня вообще жесть. Чем мы останавливаемся? Надо где-то остановиться. Давай. Что так уже стало. Где Ты думаешь, все будет нормально? Это... Капец, блин, какого хрена здесь мы? А, сейчас там какая-то сущность вылетит, блин, за этого дупла. О, давай на камни встать, да, да. хоть да. посидим. Давай аккуратно. Блин, ну тут ты, жестко. Офигеть. Охренеть. У меня голова болит. Я пока сяду, лягу. А. Что ты скажешь? А. Короче, сейчас дадим небольшой комментарий. Ситуация такая. На пути нам встретились странные лампы, странные железки. И все это было искусственно создано. Они были вкопаны ну глубоко, что металл не шевелится, вообще как будто да. Также мы встретили покрышки. От Гамазов, от Уралов не знаю, что за покрышки, но это уже говорит о том, что здесь военные процентов был Что случилось, непонятно. То ли это э, эксперимент вышел из-под контроля, то ли здесь а, находиться нельзя. Но говорят местные, здесь ночевать нельзя ночью, потому что если заночуете, то точно не вернетесь. Я не знаю, байка для туристов или это и так, но мы не стали рисковать, потому что нам еще идти-идти. Мы рисковать не хотим. Ситуация выходит из-под контроля. Почему? Потому что э, шли за нами туристы какие-то, мы не знаем, и их нет. Летали вертолеты, уже подозрительные. Ну да, вы скажете, там богатники, охотники отдыхают. Друзья, это не так. Здесь запрещено волтость, на которой охотиться. Здесь ситуация такая. Скорее всего, военные вертолеты. Я не знаю, не 8. Не да. Представители такие. Было страшно. Вот сейчас меня прокомментируй. Я о чем могу сказать? Я могу сказать только одно. За этот э, момент, который мы сейчас прошли, во-первых, у нас болит голова. Меня сейчас сильно тошнит. И это понятно, что это радиация. Какая доза, я не знаю. Во-вторых... Множество было рвов и ям. Это говорится о том, что здесь была обстановка военных. Дальше мы видели Рыжий лес. То есть этот лес был полностью уничтожен именно кем-то. И, и для чего это мы не можем дать пояснение. Дальше. Вдоль, когда реки мы шли, мы видели множество вот таких блокпостов с лампочками свет, старыми такими осветительными э, знаками. Но суть в том, что опять же, для чего это было все установлено? Понятно, что здесь есть неподалеку военная база, которая испытывает военное оружие нового поколения. Как дальше из этой ситуации выходить, я даже не знаю. Я не знаю, меня, если ты потащишь меня обратно, я буду рад только. Но сразу говорим, мы прошли сейчас очень множество таких моментов. И очень тяжелых таких э -э -э дорог, потому что были места, где рисковали жизнью. Это обрыв, это какие-то черви и еще множество других моментов, которые мы, да, наверное, страции. попали. Сейчас я думаю, сейчас... Я про это было... червей. Это было очень сочетали. много. Вы все видели белые и так такие. Я первый раз такое вижу. Но понятно, здесь получается где-то выше горы находится военная лаборатория. Там, наверное, после испытания они сливают все в эту реку. Посмотрите. Река очень огромная. И очень опасная. Тройное, двойное дно здесь. Просто опасно. Как ты думаешь? Я ну, не знаю, Риск дальше опасен? Очень. Но подожди, пока вертолета я сейчас не вижу, а он пролетал. Он, наверное, каждый час наверное, пролетает, да? Я не знаю, но, может, ловушки стоят. Как ты думаешь, мы сможем переплыть эту Нет, реку? Мы не сможем, мы здесь останемся и Это просто жесть, если мы поплывем. Так, нам надо по карте определиться, куда дальше идти. Сейчас мы будем определяться. Если сравнивать этот путь, который нам дался, а он дался очень опасно, сейчас мы посмотрим. Сейчас я вам покажу карту. Так, где мы находимся? Офигеть. Вот, мы находимся. Вот рядом с речкой. Видите, друзья? Подожди, я сейчас снимаю. Нам надо до угла дойти. До этого угла. А. он тоже видишь? Вон поворот, который уходит. Нам надо как-то туда дойти. Вот, посмотрите, друзья. Вон, Вон, вон, вон, вон. Видите? Вот туда мы должны подойти. Сейчас я не знаю, как будем обходить. Так, ну все. Надо собраться и идти. Блин. Не знаю. Не знаю. Но короче, надо идти, Алекс, дальше. Пока время позволяет, потом будет вертолет или что-то наподобие нам мешать. Сейчас мы идем, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь, самое главное. Не забывайте нас. Я чуть ногу не сломал друзья сейчас мы идем очень медленно и очень опасно капец как тяжело почему именно со мной это случилось так уже а, минут наверное 40 долбаных идем по этим алтайским краям как тяжело ху блин я не знаю. Фу, блядь, в рот залез. Фу, блядь. Безумно тяжело. Очень тяжело. Сейчас надо обходить состояние. Потом чуть-чуть пройдем. Фу, блядь. И, скорее всего, все будет нормально. А по времени очень тяжело идем, потому что много военных было сейчас. Э, стреляли в кого-то. Я даже не знаю в кого. Может медведя, может еще кого-то. Но это очень тяжело. Просто-напросто так попасться тьф, блин, на такое место. Я не знаю. Так. Сейчас бы мама сказала. Слышишь? Военные? Да. Блин, вижу-вижу вот. в красном, да? Они? Да. Капец. Военные. Это патруль, да? Блин, военных нашли. Еще, блин. Вот да сразу-сразу энергия появилась, кстати, бежать. Офигеть, где они? Ага, они на той, на той территории, слава богу. Нам еще везет. А что они там забыли-то? А я не знаю, я сейчас их видел. А вижу, вижу, вижу, вижу. Он видишь? Блин, я. Он видите? Красный. Красный. Вот. Надо идти быстрее, если это. С автоматами, то нам жесть будет. Так. Я не Это уже досконально тяжело становится. Вон, ёптвою, я в красном. Они в красном тяжело вон. Капец просто. Это просто жесть. Военные начинают часто ходить. Что здесь может происходить дальше? это очень жесть, друзья. Это очень опасно. Блин, хоть бы нас бы не заметили. Это очень напряжно начинается. Если военные уже тут, значит... А сейчас скоро будет вертолет лететь. Готовься. Капец. Я не знаю, друзья. Это просто жесть. Да, лайк самое спасибо, что вы, кстати, ставите. Комментируйте, делитесь, подписывайтесь. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить нашу трансляцию. О, блин. Смотри, военные, вон. Так, все. Сейчас мы... надо что-то думать, Алекс. Надо как? Давай камеры куда прятать-то? Давай обойдем. Я выключать не буду тогда, Давай. я не выключаю. Мы Все, мы пошли. сколько их. Бляха, муха. Хорошо мы обошли их. Они Ты видел? С, с, с, с да, она включена была. Но их, И наверное, нет. не засняло. Понял, как они смотрели с автоматом. Бляха, муха, это... А у нас вид сумок-то Мы уже знали, что как -то. Это просто жесть было. Вот а так. -а. Считайте, друзья, в прямом эфире. Капец. Да. И среди Ой. военных секретных есть баба. И они покричат мужиков. Я просто взяли. А мы... Мне что-то сейчас, подожди, мне Супер. плохо стало. Я перенервничал. Да. Ты посмотри, там косил как на меня. Косил, да? да. Ага. Что, у меня гранаты что-ли, блин? Фу, блин. Ага. Так. Ну, похоже, заблудились походу или короче обошли индейцев. смотри там взрыв наверно был блин комары да, ведь. Знаю, да? уже близко мы просто близко я не знаю насколько стрим хватит но здесь я смотрю здесь вообще жесть что было везде везде все уничтожено комары блин, а что здесь произошло все таки Смотри. Тут что, машина сгорела? Офигеть. что здесь было-то? Тут колесо сгорело, смотри. Да, Или кого-то уничтожили? Да. Комары уничтожили. опять. Смотри, дерево полностью уничтожено. Что-то здесь было. Как ты думаешь? Два да, я и... Я говорю, здесь что-то вообще жизнь происходит. Так, мясня. на, подержи, пока поснимай. Я сейчас проверю одно место. Мясня, друзья, это была. А что за мясня? Ага. Ну, вам видно, что здесь все уничтожено. Что сказать? Страшно. Здесь это было ров военный. Был уничтожен автомобиль. И все. Что от него осталось? Металлолом. Некоторые вообще ничего не остается. Но ничего не подделать. Железо сплавилось. Ни экипажа, никого. Что может быть? Вот смотрите. Да? Вот О, тропинку нашел. Это хорошо будет где-то. Так, это просто ужас. Мы уходим с этого места. Сейчас надо чуть-чуть дальше пройти. Да, тропинка есть, но посмотрите. Как такое вообще возможно? Я не знаю. Это просто нечто. Весь, весь лес уничтожен. Ух ты, как страшно. Я даже не знаю, смотрите. Тоже ров. Блин, мне кажется, тут скоро военная база будет. Она уже рядом. Уйдите вы комары, долбаные, блин. Ах. Бляха муха, клещей мы здесь не поймаем, жирных. Да, там маш... от машины что осталось. Я, на я, не удивлюсь, если там я нашел водку старую. Водка? Да, еще столичное советское происхождение. Понимали, Бухал кто-то здесь часто. Но я иду по тропинке, которая... А, вон тропинка уходит влево. Вот тропинка другая. Я не знаю, куда мы идем. У меня навигация сбилась. У меня навигации нет уже. Ну вроде. Если грибы большие, значит мы правильно идем. Они пока огромные. Да? Да. Ну ладно, тут будет, да. Просто если, если кого-то нас подстрелят, я предлагаю два варианта. Один вариант притвориться трупом. В а второй вариант, наверное, я бежать. Смотреть, я лучше побегу сразу. Да -да как говорят, пуля дура, штык. Молодец. Угу. О, блин. Что тут за фигня, блин? Я не знаю, что здесь Чё было. Здесь какая-то бойня была. Офигеть, вертолеты да, летают? Да, вертолет слышишь? Да, слышу, блин. Ну что да -да -да -да -да, поделать? Да, да, да, да, летит. Так слишком часто здесь. Нет, слушай, это... Вот же не так, что вон банка какая-то. Наверное... Нет. О, дорога была, смотри. Да, я вижу. Машины здесь ездили. Да, вижу, да, вижу. Да, уже давно, видно, не ездят, на месяца три-четыре. Потому что здесь что-то было. Эти рвы, рвы, рвы, рвы, они повсюду. Здесь бы была, я скорее всего, знаешь, как... как тебе сказ... Что тут происходило? Ну вот, смотрите. Ну как, может дерево <с изнутри сгореть? С под корня, посмотрите. Как? такое возможно? Вот оно изнутри сгорело, да? Я не знаю. Теперь мы знаем. Объяснить очень тяжело вообще нереально объяснить Ляха, муха и чем дальше тем тяжелее я не знаю этот путь самый наверное дли... ставьте лайки друзья рекомендуйте друзьям обязательно подписывайтесь на канал диванные эксперты вам тоже всем салам всем привет так да. друзья поддерживайте хэштег я хейтер да? да если вас сидят в прямом эфире то это только добавить нашим Бля, главное овощи. еще медведя бы не встретить ну да не дай бог кого-то встретить смотри булыжники валились сверху да. или взрыв какой-то как был а бомба, здесь да? не было здесь никакого взрыва атомного взрывой атомный ну охрен, это может... горелая, да а хрен тупо... может да там... это может а может водородная бомба я долбануть знаю, как это все происходит может я потому что из животных сейчас не вижу грибы Грибы, бляха-муха, грибы. И больше ничего я не вижу. Грибы, это уже грибы. Вон, какие-то грибы черные пошли. У меня же глюки, такие. Да, конечно. Это от радиации начинается долбить. Бревно спичка пересыпает. Ну что поделать? Глюки, они все глюки. Просто-напросто, как тебе сказать, я не знаю. Но грибы отменные здесь я вижу. Давай попробуем Ага. Вон смотри. Одни, то белые, то подосиновики. Капец, это рай для грибника. Рай для... Ну мы же ну, здесь не жрать пришли. А вот Капец, заходите. наши зрители, наверное, скажут, сейчас бы грибов бы набрать. Это грибочков, висичек, да, Пожи... mm -hmm. да смотри, какие, сколько грибов. Полянка грибов. Охренеть, полянка грибов засеяна. Да. А я думаю, что тут никто не берет, та, блин, эту поляночку. И не возьмут. Так. Странно, да? А тут смотри, камнями как будто было, выкладывали, да. Мне кажется, здесь и они что-то стреляли. Думаешь? Да, здесь много воронок. От чего это воронки, я не могу понять. Может, есть... от У -у -у. Вот здесь была месня такая сжасткая. А потом военные своих убрали и сказали, что типа научили... Вон, смотри. Вот, смотри, здесь вообще воронка долбанулась. Капец, да? Не верите? Вот воронка. Как я даже, блин, утонуть может. Каким здесь снарядом запустили в эту воронку? Но здесь говорят, военные, Их очень много, очень. Вон воронки, вон, вон. Это еще засыпаны. А... Теперь я понимаю, почему деревья все прожегнут. Да. Вот смотри, воронка еще. Но здесь по деревьям и по воронкам можно определить, что здесь вообще происходило. Офигеть. Там вообще какая красота. Наверное, нам не поверит, что мы здесь были, Алекс. Вот смотрите. Ага, костер сжигал, да? Да, это давно было, грибы уже там начинают расти. Ну что здесь сдерживали? Военные все-таки? Не знаю. Или кого сдерживали? Вот здесь еще, стоит. смотри. Опаньки. Военные сапоги. Но это, это, это, хи, это, это, радиоактивные сап сапожки. Они, видишь, все а вот это, это, это, это, это, это, это, А тут знак какой-то, смотрите. это, это эти СК, что за знак? Ну, военные какие-то, наверное. Да. Это камера... Но это делается, ёб твою! Сейчас, -ка. Как этого возможно, капец! Это радиоактивные сапожки. Кто-то, наверное, без сапог побежал куда-то. А вон еще, смотрите, да здесь долбили, воронка, воронка, воронка! Ворон! Смотри, здесь долбили снарядами. Да, по... б твою! Охренеть! Смотри, Ворон, здесь кого-то расфигачили. У меня камера уже не пишет. Да, но Но ничего, у меня еще есть. Это офигеть! Офигеть! Я сейчас сниму на телефон эту. Это просто жесть! Посмотрите, долбили снарядами воронка. Друзья, погибший солдат. Воронка. Вот. Воронка. Воронка. Здесь что было-то? Смотрите, это офигеть страшно. Там останки человека, наверное. Я не знаю. Вот еще воронки. А тут как будто, знаешь, блин, чем тут долбили? Воронка. И долбили очень ровно, как будто, знаешь. Ми-24 вертолет как будто он долбил так для того, я не могу понять для чего. Ну все, да, друзья, все друзья, разбито. Тупит у меня камера. Начинается самая жесть. Офигеть. Я не, знаю, да, я не могу жесть, объяснить воронка, эту ситуацию. Везде, друзья, Мы очень рискованные люди. Очень все, ладно, на моем стрим делаем тогда. Вот смотри, долбанули, капец! Офигеть. Я знаю, что... Офигеть! Надо уходить с этого места срочно. Это было, дорогие друзья, на грани всего возможности. Надо уходить, пока нас не прибили здесь. Так. Друзья, подписывайтесь. Самое главное... Офигеть! Надо уходить, а лучше убегать. Делитесь с роликом, подписывайтесь. И самое главное, друзья, ставьте лайк, чтобы все видели, где мы находимся. Спасибо, а если вы это видите, значит мы еще живые.